Всем привет! Вы на канале Drops Easy, И сегодня я хотел бы показать вам такой проект, как Hashkin Итак, это Marketplace является крупнейшим цифровым рынком криптовалютных предметов, коллекционирования и NFT на блокчейне кардана. Здесь можно исследовать различные коллекции, ознакомливаться, и все это продается на блокчейне кардана. Также можно создавать и продавать свои NFT. Все, что нам нужно, это настроить свой кошелек. После того, как мы настроим свой кошелек, подключим его к сайту. Щелкнув значок в верхнем правом углу. Нажмем «Мои коллекции». Настроим свою коллекцию, порномение и все остальное. Добавим ссылки на социальную сеть, описание, изображения, профиля и баннеры. А также установим вторичную комиссию за продажу. Загрузим свою работу, которую мы хотим публиковать. Изображение, видео или аудио или 3D-графику без разницы. Добавим заголовок и описание и настроим свое НПТ со свойствами, статистикой и разблокируемым контентом. После того, как мы все это сделаем... Подключим его к сайту шоку, и загрузим на саму платформу. В принципе, все работает то же самое, как и, и на OpenSea. Если многие там да, работали, делали свои NFT, то тут у вас не должно возникнуть никаких проблем. Сама утилита токена HSK позволяет владельцам токенов приобрести НХТ на другой площадке по сниженной цене. Также это плата за майнинг НХТ, может быть оплачена с помощью токена ESK. И также владельцы токенов будут участвовать в процессе принятия решения по вопросам, влияющим на экосистему компании. Таким образом, только держателям токена будет предоставлена возможность голосовать за необходимый процесс принятия решений которые могут повлиять хорошо на экосистему. Важно отметить, что степень количества голосов, которые вы можете дать, и участие в указанном процессе голосования будут зависеть от количества токенов, которыми вы владеете. Также это эксклюзивные привилегии. Лучшие держатели получат эксклюзивный доступ к редким выпускам NFT, которые будут доступны только во время публичного монетного двора. Также за эти токены можно купить рекламные места из-за большого количества NFT, которые будут на платформе пользователей, смогут приобретать рекламные места для своих NFT, используя токены компании для того, чтобы продвигать свой продукт, чтобы больше людей видели. Топ-владельцы смогут извлечь выгоду на платформе, получив фиксированный процент от прибыли, полученных от всей транзакции, проведенных на платформе с использованием токена FISK. Также это проверка создателей голосования, платформа для ставок, ну и NPT партнерство Данную компанию, Данная компания поддерживает такие кошельки, как и Nami Wallet, Yoroi, и Диадалус. Уже сейчас можно присоединиться к списку рассылки, чтобы оставаться на связи с новейшими выпусками НФТ, выпусками а также советами и рекомендациями по навигации в Хоскинс. И также на сайте опубликованы все социальные сети, Телеграм, Твиттеры, которые можем перейти и задать свои вопросы. Мы получим на них обязательно ответы. Приходите на сайт, ознакомьтесь подробно со всей технической частью, с экономикой, это тоже опубликовано на сайте, сколько чего выделено, как будут распределяться, и только после этого делайте свои выводы. Это просто обзор, не финансовые рекомендации. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на телеграм-канал. Если остались какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Обязательно на них вам отвечу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.